Государственный телерадиокомпании радиокомпания Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценка. Здравствуйте. Председатель Китайской Народной Республики посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне. Об этом стало известно во время встречи с Орунбайджин Бекова Си Цзиньпинь, 28 апреля. В прошлом году успешно состоялся ваш первый государственный визит в КНР. Тогда мы вместе объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства. Благодаря совместным усилиям двусторонние отношения развиваются стабильно, чему я очень рад. Я принял ваше приглашение посетить Кыргызстан с госвизитом, подчеркнул Си Цзиньпинь. Напомним, глава государства с 25 по 28 апреля находился с наход рабочим визитом в КНР, в рамках которого принял участие в работе форума «Один пояс, один путь» и открытии международной садоводческой выставки вместе с главами других государств и правительств. Кроме того, Солрун Байджинбеков провел ряд двусторонних встреч с государственными деятелями, руководителями компаний и научных кругов. Завершился рабочий визит президента в Китайскую Народную Республику. Последним пунктом в списке мероприятий с его участием стало посещение выставочного павильона Кыргызстана международным выставочным центром. Глава государства осмотрел павильон, ознакомился с его экспонатами. Он отметил, что соответствующие государственные органы Кыргызской Республики должны воспользоваться площадкой выставки и продемонстрировать большому рынку возможности кыргызской экологически чистой агропродукции и промышленности. Как ожидается, выставку Экспо-2019 посетят 16 миллионов человек. Эту возможность необходимо использовать максимально, чтобы Привлечь внимание представителей международных рынков и продукции Кыргызстана. Отлично глава государства. Отметьте, международный выставочный центр находится в районе Яньчин в пригороде Пекином. Кыргызский павильон размещен на площади в 1050 квадратных метров, из которой значительную часть составляет сад, а также закрытое помещение, построенное из металлоконструкции. В оформлении национального павильона использовано архитектурно-дизайнерское решение, отражающее национальную специфику, культурную самобытность и наследие кыргызского народа. Открытая часть состоит из двух помещений в форме кыргызской юрты, в которых находятся стенды с экспонатами из Кыргызстана, а также мультимедийная панель, на которой показываются видео-промо видеопроморолики – о Кыргызстане, презентация экономической, инвестиционного, туристического потенциала, также реклама отечественной ориентированной продукции. Также гости-посетители могут продегустировать продукты питания, произведенные в Кыргызстане, и отведать некоторые блюда кыргызской кухни бишкек накануне прибыл министр обороны китая в как сообщили в генштабе вооруженных сил кыргызстана генерал приехал в преддверии совещания совета министров обороны государств-членов шанхайской организации сотрудничества с ним встретился начальник генштаба рэйнберди В стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности двух стран по итогам встречи военные подписали протокол в котором отражены перспективы военно- и военно-технического сотрудничества оборонных ведомств Россия готовит законодательные поправки, касающиеся транзита подсанкционных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан. По итогам рассмотрения обращений казахстанской и кыргызской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. Необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленных с указом президента России от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты. Также в России прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Кыргызстан при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета. Сегодня Бишкек отмечает свой 141-й день рождения. В честь праздника вечером на центральной площади Аллату выступят российская певица Саддиана и узбекская группа Яла, а также отечественные группы Инсаны, Лес, Гульнур Сатылганова, Мирбека Табеков и Духовой оркестр. Кульминацией праздника будет шестиминутный фейерверк. Концертная программа начнется в 19.00. В связи с празднованием с 16.00 перекроют отрезок проспекта Чуй от бульвара Эркиндык до улицы Панфилова. На территории государственной резиденции Аларча вчера произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло на кровле старого здания, где шла реконструкция. Сообщение о возгорании поступило в 14.55. На месте работали пять пожарных расчетов. Пожар локализовали в 16.37 и полностью ликвидировали в 19.08. Жертв и пострадавших нет, отметили в ведомстве. Государственной служба по борьбе с экономическими преступлениями произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 67 миллионов 740 тысяч сомов. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБ составила 605 миллионов 956 тысяч сомов. Чистую питьевую воду провели в сельский округ Караташ на Укадском районе. Теперь у кранов из кранов у местных жителей бежит самая настоящая родниковая вода из высокогорных источников. На каждый дом установлен и водяной счетчик, чтобы потребление было разумным и экономным. Мои коллеги продолжат. Для школьников из села Караташ на Укадском районе теперь созданы все необходимые санитарные условия. В школу провели воду, она есть внутри здания. Теперь дети с радостью моют руки. Также появилась и горячая вода в школьной столовой. У нас учатся 500 ребятишек. Мы очень рады, что теперь для них созданы необходимые санитарные условия. В школе есть вода. До этого нам было очень тяжело. Зимой воду носили с улицы, она была ледяная. Появилась вода, и в этом детском саду работы тут завершили в начале марта. Для сотни дошкалят и их родителей это настоящий подарок. В сельском округе Караташ сегодня чистой питьевой водой уже обеспечены десятки социальных объектов. Из них три детских сада, четыре школы и два медицинских пункта. Питьевой водой население нашего сельского округа обеспечено на 80%. С появлением воды в социальных учреждениях, в школах и детсадах пошли на спад инфекционные заболевания. Питьевую воду в сельский округ провели по проекту развития отдаленных горных районов. Работы тут стартовали всего 4 месяца назад. «Сейчас мы уже почти все закончили. Воду взяли из горных источников. На расстоянии от нас почти 12 километров». В селе Караташ вода теперь есть почти в каждой семье, а их тут около тысячи. Горной родниковой водой они пользуются экономно и по прискуранту На каждый дом установлен водосчетчик. Мы установили колодцы. Каждым пользуется по 10 семей. У каждой индивидуальный учет воды. Счетчики установлены внутри колодца, так чтобы контролерам было легко снимать показания. Тонна воды стоит двадцать сомов. На реализацию проекта по обеспечению жителей чистой водой в селе затратили почти 17 миллионов сомов. Из них почти 7 выделили международные организации. Еще два с половиной выделили из местного бюджета. Остальную сумму местные жители собрали сами. До конца года мы проведем воду еще 500 семьям. Все жители села будут обеспечены водой полностью. Сегодня в селе Караташ проживают порядка 15 тысяч человек. Согласно программе президента, чистой питьевой водой до 2023 года будет обеспечено каждое отдаленное горное село. Алена Смирнова, Самарасанова, Назаров, Турдубеков, ЛТР, Ошская область. Завершились конно-спортивные игры на Кубок мэра столицы, посвященную 141-летию Бишкека. В программе мероприятия были скачки в трех дисциплинах, а также состязания по Кокбыру между 8 командами из Бишкека и Чуйской области. На ярком спортивном мероприятии побывал и наш корреспондент Бекмама Санбекулу. Особенностью празднования нынешнего дня рождения столицы стала организация первого кубка мэра по Кокбурю. На протяжении двух дней восемь команд из Бишкека и Чуйской области боролись за главный трофей. Обладателем четвертого места стала команда Тойш на третьем месте Акджол. В финале встретились команды Келечек и Четинди. С первых минут игроки Келичека показали свое явное преимущество, осуществив сразу две результативные атаки в первом тайме. Две следующие 15 минутки также прошли успешно для Келичека. Четырденд не смог ничего противопоставить грамотным атакам противника. Как результат победа Келичека с разгромным счетом 9-0. Таким образом, главный трофей завоевали представители Сверловского района столицы. Как отметил мэр Бишкека Азис Суракматов, в турнир будет проводиться ежегодно. Кроме этого, в программе конно-спортивных игр, посвященных 140-летию столицы, были скачки в трех дисциплинах. Общий призовой фонд состязаний составил порядка двух миллионов сомов. Бег Мамата Самекулурис, Кельдика Кульбека, ФЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.